и удовольствие. ПОКОЙ В течение дня, всякий раз, как вспомните, глубоко расслабьтесь и успокойтесь, и чем чаще вы будете вспоминать, тем лучше. Через несколько дней вы почувствуете, что без всякого участия с вашей стороны установился покой. Теперь он следует за вами, как тень. Бывает много уровней покоя. Первый вы можете вызвать сами, просто почувствовать, сделать себе глубокое внушение, быть в спокойствии. Это первый слой. Второй уровень составляет покой которые внезапно приходят сам, вами не вызванный. Но второй уровень приходит только после первого. Из этих двух уровней реален второй, но первый помогает проложить путь второму. Покой приходит, но прежде чем он придет, должно быть выполнено предварительное требование. Вы должны окружить себя умственным покоем. Первый покой будет только умственно. Он будет похож на самовнушение. Он будет создан вами искусственно. Потом однажды вы видите, что вдруг появился второй. Он не имеет ничего общего ни с вашими действиями, ни даже с вами. По сути, он глубже вас. Он исходит из самого источника вашего существа, безымянного существа, неделимого существа, неизвестного существа. Мы знаем себя очень поверхностно. С собой мы считаем небольшой, опознанный нами участок нашей реальности. Небольшая волна названа, помеченной этикеткой. Но за поверхностью этой волны, в самой ее глубине, огромный океан. Делая что угодно, Всегда старайтесь помнить, чтобы это действие окружал покой. Цель не в нем, в нем только средство. Когда вы его создадите, его наполнит нечто из-за предельного. Нечто, не созданное вашими усилиями.